Друзья, всем привет. Коротко расскажу о том, что было сегодня сделано, а фоном пойдут кадры. Так, то, с чего начали. Техникам было нанесено два слоя грунта 634. Он показал, как делается припыльный слой в случае возможности оконтуривания какого-то сложного покрытия. Если провели соливен тест он показал, что нижнее покрытие активное расбавителю. изначально он сюда припылил показал что тоненько быстро высохло и дальше работаем первый слой грунта мокро второй слой грунта мокро грунт натягивается тоненько но реально шагрени в принципе нет вот 400 к на машинке тернули но ну, по этому грунту я уже делал обзоры я показывал грунт реально натягивается без шагры по толщине от 80 до 115 микрон скакнуло в разных местах с двух слоев То есть в этом месте. Грунт прикольный. А, а, забыл, что самое главное, сказать грунту. Грунт, грунт прикольный. В зависимости от использования утвердителя, грунт можно использовать как наполнитель для шлифовки, так и в версии мокрый по мокрому. Прямой адгезик пластику не имеет. Далее, окрашивали вот это крыло в переход, эту часть окрашивали этой же краской, но ее чуть-чуть Подколорировали. Ну, буквально чуть-чуть. Мы пытались уговорить, чтобы больше сделали разнотон, не смогли. То есть небольшой разнотон стык есть у пластин. Ну, типа прикол в том, что переход без использования биндеров, без ничего дополнительного использования, вот получилось сделать все нормально. А, юзали лочки разные. Вот не помню, сейчас как там по лакам. Паш, а какой это был лак? Номер. Ага, 894, 894 лак юзали, ультра-ХС. На нем был небольшой а, потек. Сейчас я его покажу. Вот тот, который мы сейчас спиливали. А, Из самого такого, что интересно, как бы, ну, попробовать, это что потек а, за одни сутки а, высох так, что через шпатлевку его получилось спилить. Но катер именно в моменте, где вот тут с самого низа, вот самого низа над ногтем, Капля, катер там еще не брал. То есть он был свежеват. Там, где просто э, срыв пошел, там катер взял, ниже только через шпатлю взяли. Ну лак наносится довольно-таки прикольно. Я и кароч пробовали его э, отдельно наносить. Хм, как бы Первый раз я этот лак не пробовал. Кароч полтора слоя нанес все четко. Я в один слой навалил, тоже все четко, растянулось. А пыл проглотил. Кстати, опыл а проглотил. Э, вот здесь можно показать. заходим в тишину вот здесь можно а, неплохо глянуть это один слой лака ультра ХС. натянулся классно а, снизу специально перегрузил допом перегрузил еще один слой пошел на надрыв по конту потянула сверху через три минуты сделал на пыл посмотреть как он проглотит свой собственный опыл а проглотил он его так, что... Короче, я знаю, что вот тут у меня был собственный опыл. В принципе, найти его ну, почти не получается. Еле-еле видно такую разность в шагрении здесь и здесь. Но реально почти, почти ничего нету. Можно даже не полировать. То есть опыл в течение там, 4 минут глотает нормально. А, желательно, конечно, его делать термоудар. То есть просушить в камере. Далее идем. Далее э, наносили э, тафлайнер на тест панели. Э, тафлайнер разным методом. Из э, пистолета для э, конкретно тафлайнера, как антигравиник Двумя способами. Первый мокрый, второй э, полусухой. А где еще одна панель? Жека, куда еще панель не смею? Сейчас принесут панель, покажу. А, и то же самое здесь сделано, то есть тут первый и второй слой нанесены с дюзы 1.8 а, с добавлением разбавителя 15%. Первый мокрый, второй мокрый. Получается такой ровный глянчик, мелкая и мелкая шагрень. Ну как глянчик, ровная поверхность, полумат, а, меленькая шагрень. А, второй образец сейчас подпишет. Вот указано, первый полный на двух барах, второй на 0.5 барах нанесенный. А, дюза 1.7, ошибся, не 1.8 мм. И разница во втором случае получается такой сухой мат. То есть глянца на него, в принципе, практически нет, не видно. Разное вообще на ощупь по ощущениям поверхности. То есть разный эффект, ух ты, не падайте. Разный эффект нужно достичь, используя просто разное давление, разную мокроту слоя. Вот разница в полутора слоях и в двух полных слоях. То есть материал один и тот же, пистолет один и тот же, давление тоже было одно и то же. Сейчас принесут капот, на котором э, юзали шпатлевки на цинковое покрытие. А я сейчас покажу где-то тут, где-то тут. Должна быть бодевская пластик. А также наносили шпатлевку по пластику. У меня тоже есть эти все тесты. А, прошло уже реально часов наверное ну 4 точно прошло тот самый из таких моментов что ее можно как бы смело причем ну я так закручиваю реально смело вот так ее свернуть из э, всех шпатлевок которые я юзал ну не сворачиваются так шпатлевки по пластику без проблем то есть реально. И из того, что я пробовал по пластику, это действительно самая классная трущаяся шпатлевка. И как она себя держит, тоже проявляет себя прикольно. Далее. Цинк. Цинк. Были тут тесты по цинку. То есть на его наличие, скажем так. Капают медным купоросом. Нам, кстати, так и не признали, чем капают. Ну, по цвету похоже на раствор медного купороса. И видно по его... Скорости окисления, есть цинк или нету цинка. То есть, чтобы понять, какую шпатлевку применять. И вот здесь облегченная шпатлевка, которая имеет отгезик цинку. Видно, что выход ровный, все нормально. Это 202 шпатлевка, которая имеет отгезик к цинку, тоже выход все нормально. Это нам не сказали, какая шпатлевка. Просто принципиально она не имеет этот гезик цинку. Выход оборванный, ногтем подрывается, даже с тем учетом, что уже прошло. Ну, тоже часов 5, наверное, 6, ну 6 нет, а от 4 до 5, то есть к цинку, ну, нет от ЕЗИ. Интересно, довольно-таки тест, я первый раз увидел, что таким способом. Кстати, что все-таки капали на капот? Ну, я понимаю, что возможно, но что? Ну все. Тайна раскрыта. Ну, в общем, все, что мы на сегодня потестили. А, целый день ушел. Большую часть делали, конечно, не мы. Мы с Карычем только крылья облили. А, это я лил крыло. Это Карыч полтора слоя лил крыло. Плачок себя показывает, в принципе, одинаково. То есть шагрей на нем растягивается вне зависимости от того, сколько слоев накинул ну короче накинул реально первый сухой второй влил я просто сразу влил смотрится все одинаково достойно на ну, этом вроде все сейчас мы там порасписываемся на на фотографиях сделали общую фотку да какая разница я напишу что слово о, вот. Ну такая движуха тут по-своему веселая. Вроде все. Как лак тебе в итоге? Лак? Что там с полировкой? Нормально, нормально. В принципе, ну можно. Вопрос цены, знаешь? Вопрос цены же. Ну, в принципе, все. На этом все. По тестам. Прям сильно что-то нового. Ну, допустим, для себя, кроме лака, этого Ультра опять забыл номер и ничего не узнал. А, ну, именно нового. Глянули по лаборатории. А, тоже прям радикально нового нам ничего не показали. Все то же самое мы, мы видели на другом заводе, на котором мы уже были. Интересная есть некоторая продукция. А, интересный отбор продукции. То есть тесты проводятся, пару тестов, кстати, новых по шпатлевке видели. Ничего глобально интересного, но они есть. И отдельным видео выпущу, закрою, скажем так, вопрос по поводу кислотника и эпоксидника. Технолог компании Body коротко и ясно ответил на него. Все, на этом все. Всем спасибо за внимание, удачи, пока. Είναι το γαλβάνι κανονικά; Σε αυτή τη στράνη γαλβάνι, για Και εδώ το φάγαμε το γαλβάνι. Ας <laughs> δούμε. Όπως και εδώ, είναι κυνί λαμαρίνα. <laughs> θα δούμε την αντίδραση που θα συμβεί όταν ρίξουμε μία σταγόνα πάνω στις επιφάνειες. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό; Αυτό είναι μυστικό. Смысл тогда, мы же это дома не сможем повторить. Какой это? толк это? Сделайте исключение в этот раз тоже. Понятно, чем. Видите, реакция как сразу становится... Едо и не корешом да. Здесь где-то 50 на 50. Эду, здесь все хорошо. А здесь, я думаю, вообще говорит. Επίσης, αν προσέξω στο ένα από τις δύο σταγόνες, η μία έχει γίνει καφέ. <τυσχελίωσαι> Αυτό τι σημαίνει, ότι ξεκινάει η οξείδωση. Επίσης, ότι <τυσχελίωσαι> ξεκινάει η οξείδωση. Και εκεί έχεις τα προβλήματα τη πρόσφυση, των σιδηρόστωγων πάνω στην επιφάνεια. Αρχίζει να Οπότε εμείς με όλα τα καρβάνια που έχουμε από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή τεστάρι, δύο είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε και στο μέλλον και γιατί έχουμε τεστάρει πάρα πολλά Γαλβάνια και συνέχεια βέβαια αυτό το πράγμα κάνουμε γιατί η δουλειά μας είναι να ψάχνουμε работа, συνέχεια, να παρακολουθούμε την τεχνολογία και να προσφέρουμε στους ε, πελάτες μας ό,τι καλύτερο υπάρχει τη στιγμή Τώρα θα ρεώσουμε δύο, θα κάνουμε μίξη δύο σιδηρώστικους όπως είπαμε. Θα φροπτυρίσεις έναν σκοφρέος του. Έναν σιδηρώστικο ο οποίος δεν θα φτιάνει το καρβάλι. Θα μετά, θα φεύξουμε, και αν ανοποιούσα και πολύ καλή πρόσφυση, η δεύτερας παπλέως θα μπούνε να έχει χαρούμενο και για να δούμε τη διαφορά μετά, όταν θα τα τρίψουμε, θα μπορούμε να δούμε πατόμουρα ή θα μπορούμε να δείξουμε τον το δόνει που το πόσο εύκολα θα φύγει το ένα με τον το άλλο; δεν θα Και το